Самоправки, то есть то, что я когда-то применял, для того, чтобы ставить самому себе позвонки. За пару месяцев вы разовьете достаточную чувствительность и опыт, потому что это все-таки Ну так координации требует. То есть за два месяца вполне можно научиться. Начинаем, как обычно, с отвеса. Отвес наш наше все. Повисели. Если висеть не умеете, открываете видео с упражнениями, там, где я про отвес объясняю, и выполняете. Еще повисели, еще походили, так до пяти раз, пока не почувствуете, что в спине что-то подразогрелось. Начинаем с крестца. Крестец это основа всего, и если крестец заблокирован, то покоя всей остальной спине не видать. Если не знаете, что такое крестец, откройте атлас Синельникова, там подробные картинки. Когда картинки смотришь и сам себя как-то пытаешься что-то сделать, она очень быстро усваивается, это важно. Допустим, вы знаете, что такое крестец, где он расположен, ставлю руки вот таким вот образом. Вот. На крестец. Не на кости таза, а на сам крестец. Естественно, что он узкий, поэтому вот по два пальца. Так. Позиция с подсогнутыми ногами. Теперь моя задача горизонтально толкнуть его вперед, позволить самому себе прогнуться. Тут 50 на 50. Руки и прогиб тела. Одновременно и достаточно резко. В идеале, если вы точно попадаете, никуда ни налево, ни направо не отклоняетесь, вы сложите легкий щелчок, и сразу здесь идет облегчение. Если не получается так, можно вот так. Но тогда давить уже вот на эти костяшки. Вот сейчас я вот это поделал, и вам тоже предлагаю по первости делать ну хотя бы раз пять. То есть какую информацию я получил? Крестец, вот у меня лично, прямо сейчас, он пружинит. То есть он двигается относительно таза в своих вот этих суставах. То есть нет у меня прямо сейчас блокировки. Но с первого раза, когда вот это делаю, я не понимаю, потому что поджатые мышцы, и как-то там все не очень легко. То есть несколько раз я делаю, и вот на последний, да, я чувствую, что он продавливается под моим усилием, возвращается на место. То есть блокировки нет. Но заодно я, получается, сделал себе самомассаж. поясничная. Я должен нащупать разгибатели, вот эти валики мышц, и положить их вот сюда, с двух сторон. Где-то примерно вот так. Начинаем с нижних поясничных. Если крестец мы делали горизонтально, то поясничная чуть-чуть под углом вверх. То есть как бы горизонтально и наверх. И чем выше я пойду по позвоночнику, тем круче будет эта линия. Ну, смотрите. То есть я прошел от самих поясничных, до, получается, где-то середины грудного дела позвоночника. Вот здесь начинал прямо, можно больше прогибаться. Можно больше ложиться на руки. В любом случае, вы делаете сразу три действия. Давите, прогибаетесь и немножко как бы оседаете на свои собственные руки. Почему и нужно месяц или два на тренировку, потому что, ну как это я, на свои собственные руки оседаю. Но, тем не менее, движение именно так и выглядит. Поясничное, значит, почти горизонтально. грудные повыше. Повыше. И вот верхний грудной чуть ли не под 45 давлю. Здесь я лично уже похрустел на турнике, поэтому у меня щелкал только вот тут вот. Очень тихонечко, но очень заметно изнутри. Опираться нужно на свои собственные чувства. То есть не надо ждать громкого хруста. И вообще громкий хруст это нехорошо. То есть если у вас мускулатура размята, и в принципе более-менее порядок с позвоночником, особенно если мы вас собирали, у вас тихонечко так, чик, Поправилась и побежали такие, либо легкие мурашки, либо просто легкость в этом месте. Дальше. Если вы хорошо делали отвес, то есть вторая методика, я ей тоже пользовался, я их чередовал. Вы вошли в упражнение, то есть начали висеть. А теперь начинаете делать то, что я раньше запрещал. Изгибать таз грудные, двигать лопатками и прочее. И даже можно немножко себя отдернуть. То есть в зависимости от того, куда уехал позвонок и куда он еще склонен уезжать, даже если мы его поставили, потому что связки его не до конца держат, вот эти вот методики, что я показал, они могут вам, скажем так, не пойти. То есть блокировка либо то есть, если позвонок уезжает больше в сторону, то и вот таким вот образом вперед-то его и не поправишь. Поэтому выручают турник. То есть, я сначала дал базовую растяжку, а потом, в зависимости от ощущений своих собственных, подбираю позу. И если я позу подобрал, то... И если я позу подобрал, вот чувствую, что вот вот здесь вот вот что-то меняется. То есть я выполняю легкие колебания и чувствую, что вот в определенной позиции ну какой-то дискомфорт. То есть вот так вроде все нормально, а вот здесь вот что-то есть. Я легонечко так себя качнул на турнике. И, как правило, этого достаточно. То есть произошла разблокировка, мышцы сами уже поставят куда надо. Особенно вот в грудных, в верхних грудных возникает такая необходимость. То есть сам себе не поставишь, через турник еще надо научиться. Вот так уже не добраться, а дискомфорт между лопатками большой. Как это делается? Руки скрещиваете на груди. Должен быть тот, кто уже в этот раз помогает. То есть скрестили руки на груди, встали ровно, с подсогнутыми ногами. Подходит кто-то сзади, обнимает. И тут дело не во встряхивании, как большинство думает. А нужно так немножко на себя, на грудь поднять. И да, можно встряхнуть. Но если вы стоя уже расслабились, то есть вы умеете все-таки висеть без отвеса вообще никуда, то вас просто поднимают вот так, без всякого рывка. И в процессе подъема у вас уже... Все поставилось. То есть даже если вам кто-то помогает, все равно ваша самостоятельная работа в этом нужна. С ну, собой я всегда занимался в одиночку и верхние грудные просто через легкий наклон головы, вот так, вот кстати уже что-то поправилось, то есть немножко головой тоже можно наклоняться, но это когда вы уже умеете сразу что-то подбирать головой, не надо, заклините себе лишний раз шею, не рискуйте, то есть когда научились Руками и просто через отвес. Голова в последнюю очередь. Ну и рассказ был бы неполный, если бы я не рассказал, что я делал с шеей в свое время. То есть я для начала брал свою голову и учился ее вытягивать вверх. Причем характерно стоя, потому что лежа все это как-то не чувствовалось. То есть я учился ее, значит, вытягивать вверх. Две недели учился. Помню, тогда шею заклинило. Блин. Что хочешь, что и делай. Помогать некому. Две недели учился растягивать по много раз в день, то есть просто вверх руками. Допустим, вы немножко развили чувствительность мышц шеи, рук тоже, потом я начинал, вот показываю, то есть как бы сам себя на одну руку и тоже как бы вверх, но уже с наклоненной головой. В зависимости от положения руки по высоте и наклона, вы уже выбираете конкретный позвонок. То есть наклонять, перемещать руки, вот так я делал, наверное, еще недели две. Там, когда мне полностью заклинило шею, я уже не помню, как я решил этот вопрос, но там как-то случайный, буквально, поворот я даже не хотел. Но он стал возможен только потому, что я учился ее растягивать так и вот так. За месяц можно развить себе чувствительность, и вы будете чувствовать, какой позвонок вы, скажем так, выделили. И вот связки и мышцы вокруг него. Не то чтобы так в общем, там, поштучно, ну просто. То есть вот, вот кости, вот что-то там к ней прикреплено. То есть не как шея-монолит, а уже более конкретно. Вот после этого я, конечно, начал беспределить, и 50 на 50 у меня было, когда было легче, когда нет. То есть я начал уже поворачивать. Ну, вот так вот. Это дало мне некоторую свободу. В том плане, что кое-какие блокировки я начал с себя снимать. Но причина была все равно в Атланте, в первом шейном позвонке. И начал делать так, как я делаю уже сейчас. Себе. Другим людям я так не делаю никогда, смысла вообще нет. Ну просто сам себе вынужден. А Вот так. То есть я одновременно наклоняю, поворачиваю, тяну, скручиваю, то есть все сразу. Иногда я себе шею клянил еще хуже, то есть до слез было больно. Приходилось возвращаться к козам, то есть с растяжения, с вот этого, иногда по нескольку дней. Но потом я развил чувствительность настолько, что я знал, где какой позвонок, то есть я не думая. Раз, раз, и все сделал. То есть я знаю детей, подростков и взрослых, которые вот так вот делают, ну тоже как-то сами учились. Лучше атлант поправить, поясницу посмотреть, собрать целиком, и чтобы так больше никогда не делать. Это не жизнь, это вообще не пойми что. Но если вы так уже делаете, ну делайте, ничего страшного. Тогда я не задумывался о физиологии, было бы все намного легче, если бы параллельно с вот этими все, что я по шее делал, я бы еще и разминал. То есть вот так вот руками, вот в средней линии, где позвонок, просто мял, особенно вот здесь. По разметам мышцам гораздо легче. Но подросткам мне было как-то это неинтересно. Я только сейчас понимаю, что так легче. Если всерьез хотите научиться полностью все делать самому, тогда турник тривалика валика в качестве подготовки Спать на жестком, потому что что толку вы будете себе править, если будете спать на пружинах. То есть решили со спальным местом, привыкаете к физиологии через три валика, растягиваетесь через отвес, поэтапно снизу вверх учитесь, и нужно понимать, что это обучение, поэтому не сразу и не быстро, и не гонитесь за результатами. Все базируется на чувствительности. Почувствовали, сделали, вот вам доля свободы, пожалуйста.